Всем пчеловодам привет! Сегодня у нас 5 марта 2017 года. Пчелки уже облетелись в нашем регионе. Запорожская область, Приморский район. Мы находимся. Вот. Некоторые вот сосед уже вчера просматривал полную ревизию семья. По зимовке. Все хорошо в основном у всех. Есть, зимовка проходит, прошла, вернее, отлично. Так, ну я в этот момент э, сбиваю рамки, натягиваю проволоку, наващиваю. Вот, сбил около тысячи рам. Сбиваю я обычным молотком, обычными гвоздями. Вот рамочка наша. Вот. Тут у нас прорезь еще сделано для более скоростного скоростного навощивания так но ну осталось тут я не знаю сколько уже меньшая половина на четвертая часть осталась вот вот это что я последнее за последнее э, время навощил так вот столик для наващивания дядька сделал в том году. Аккумулятор. Плохо видно. От аккумулятора идет два проводочка, подсоединяется. Плохо видно. Вот. Тут жесть прикрученная болтами и гайками. Внизу гаечки. Вот. Макетик такой под э, рамку. Рамка вставляется. Так, ну, сейчас покажу, как я наващиваю. Присаживаемся, выравниваем рамочку, если она каким-то дефектом, ставим в щенку, Ставили. Взяли стеклышко. Чик. Аккумулятор уже подсел, старенький. Все. Рамочку навощили. Рамочку навощили. И положили сразу в корпус. Вот наша рамочка. навощенная так, ну что я могу сказать по скорости наващивания получается у меня корпус 10 рам за 4 минуты я наващиваю даже чуть-чуть меньше, 3,5 до 4 минут вот тут получается стопка по 9 корпусов 27 корпусов вот, 28, 29 30, 31 корпус. 31 корпус можно посчитать по 4 минуты. 160 минут. Да, 120. 120 минут. Вот. Вот такие вот дела. Навощивание идет быстро. Самая задержка идет это натягивание проволоки. То есть время не уходит. Вот, хотел бы вот поделиться с вами. Дядька в данный момент делает улья, а я занимаюсь рамочками. Все, до новых встреч. Всем удачи в предстоящем сезоне. Все, пока всем.